здравствуйте дорогие друзья я ник в 1 и я продолжаю прохождение резин 3 mm -hmm. а, да спасибо за подписочку я просто вообще реально уважаю когда так делают особенно комментарии хорошие пишут реально просто я от этого был в шоке сырая рыбка а, так что у нас тут по заданию у нас У меня по заданию наверняка ничего в журнале да не будет ну да здесь я уже все прошел ну как почти мне надо будет еще по миру так смотрим здесь ничего нам да Да-да-да, это задание вот это, э, пиратские вот это, ну это от Альвараса, да? Получается, ну давай, ну вот сюда, наверное, отправимся, давайте. Или такоригло, ну, давайте скорее всего на такоригло, еще сплаваем. Я бы не заметил бы. Так. Я не знаю, как там у меня по микрофону или как по звуку будет. и Это я вообще ничего не знаю. Но если вы меня хорошо услышите, то, значит это отлично. Так, сюда отправляемся. Так, на Тагаригула, давайте. Я не знаю, я так просто путешествую, дорогие друзья. И... Возможно будет какие-то.. Сейчас на заместо Тагаригова можем попадем с... попадем на воровскую. Этот... Скорее всего. Антиго. Вы достигли Тагариго. А, к Джеку подплыли. Отлично. Так. Я тут нашел какой-то прах души. Тебе доводилось видеть что-нибудь такое? Он чрезвычайно ценный. Понадобится, если уходишь с пути человечности. Он может сделать людей более человечными? Как? Достанешь пять порций праха души? Покажу. Отлично. Так, но его я брать не буду. Я пробую с Бонгсом ходить. Давай, идем. Конечно. Так, ладно. Так, где этот, этот лодочек? В берегу. Так. О. Джек. Так, бутылочки не, не помешало бы. О, бомбезно. Взлом замков это прям самая бомбезное, мне так кажется. Так. Винсо. Ну, тоже неплохо. Песчаники. Ладно, с Вонгсом по-моему Я уж подумал обо мне забыли. Вижу, гости у тебя редкость. В точку приятель. Гражданские здесь уже почти не показываются, а солдаты постоянно. И всегда от них одни неприятности. Эти паразиты из Инквизиции недавно заняли мой маяк. Даже у. Что ты мне можешь рассказать о Токаригуа? Пока в Пуэрто Сакарико правил губернатор Дифуэго, торговля процветала. А теперь город занят долбанной Инквизицией. Хотелось бы мне знать, что происходит в Уэрто карику Последние услышанные мной новости были не слишком веселыми. Похоже, они хотят вздернуть одного чужеземца. Я ищу пиратку по имени Петти. Петти... А -а -а -а. Это ты не про дочку стальной бороды. Именно. Ты ее знаешь? Она была тут совсем недолго, какое-то время назад. Насколько я знаю, отплыла на Киллу с бандой пиратов. Надеюсь, это поможет тебе в поисках. Mm -hmm. на Значит, ты знаешь, Что ты знаешь об Инквизиции? Раньше они лишний раз зад от скамьей не отрывали, и народ жил спокойно. Но после появления этих пещер, черепов, все словно с цепей сорвались. Их комендант Себастьяна разослал своих разведчиков. А они, вместо того, чтобы заниматься делом, захватили мой тихий маяк и гоняют балду. Где находится Пуэрто-Сокорико? К северо-западу, но будь очень осторожен. Опасность стоится повсюду на Токорико. Верно. Так как быстрее добраться до Пуэрто-Сакарико? Иди вглубь. Недалеко отсюда найдешь солдата по имени Васко, который разбил лагерь на севере. Его лагерь прямо на пути в Пуэрто-Сакарико. Спасибо. Я постараюсь его найти. Но будь осторожен. В джунглях опасно. Ну, мы это знаем. Пантерки. Помимо пантерок, эти гонщи. Чужеземец, которого Инквизиция хочет сдёрнуть. Ну, я очень мало о нем знаю. Говорят, он заодно с магами. Солдатам это точно не понравилось бы. Лучше поспеши, если хочешь спасти его шкуру. Узнаю для тебя, что делается в Пуэрто-Сакарико. Вот спасибо, приятель. Тут новости не всегда доходят. А ты не думал разводить почтовых голубей? Почтовых... голубей? Ладно, проехали. Это он так Разве на Токаригуа больше нет пиратов? Они ушли или погибли. Их логово на востоке было полностью уничтожено. Никто больше туда не ходит. Теперь там властвуют тени. Насчет проблемы с солдатами. Не знаешь, как я могу их прогнать? Чтобы напугать танера, хватит и нескольких ударов. Но вот Холдби, для него потребуется что-то посерьезнее. Просто поговори с ним. Может, что-нибудь всплывет. Что мне будет, если я тебе помогу? Сдается мне, от стариковских штанов тебе толку не будет. Посмотри на меня, я нищий, даже последнюю бутылку отняли. Как насчет золота? Ладно, я дам, сколько смогу, если поможешь. Кроме того, я смогу продать тебе немного рома, когда верну свой маяк. Я это сделаю. Хорошо. Они постоянно патрулируют местность. Просто я слишком старый и хочу, чтобы меня оставили в покое. Отлично. А он у маяка. Что ты думаешь об этой части света? Тут от каждого куста воняет инквизицией. Они завоевали по-идиотски страну, прикидываясь спасителями человечества. В своем невежестве они хотят уничтожить нас, свободных мужей. Усколобые, напыщенные ублюдки. Он так говорит, как будто он, блин, знаток всем этому. Наконец-то Так, как давно я не играл в эту игру? Сincerно отвык уже. Так, сохранимся. Эй, Гражданский, заблудился? Нет, просто прогуливаюсь. Нельзя запросто гулять в зоне боевых действий. Зона боевых действий? Но здесь так тихо и спокойно. На самом деле, взгляни на восток. Поверь, там сущий кошмар. Что ты здесь делаешь? Почему ты не на востоке? Потому что Таннер дал маячнику Джеку хорошего пинка под зад. Теперь это его хлопоты. Ты добросовестно исполняешь приказы. Не бери за дело, которые другие могут сделать лучше тебя. Сколько таких солдат на Токаригуа? Большая часть солдат в Пуэрто-Сокаригуа. Несколько салак и комендант Себастьяна. Но многих уже нет. Но без них даже лучше. Новобранцы ни на что не годны. О чем ты здесь занимаешься, кроме охраны? Дожидаюсь отставки. Что? Есть над чем задуматься, верно? Подумай. Я когда-нибудь тебя пойму. Приятной прогулки. Но заруби себя на носу, не надо слоняться у маяка. Эй, ты! Иди сюда, живо! Думаешь, тебе в самом деле удастся вот так вот просто пройти? А повешливее не можешь. Не умничай, желтородый. Или закончишь как смотритель маяка Джек. Чего тебе надо? Так-то лучше. Возьми метлу. Я хочу, чтобы этот свинарник блестел, как начищенный пятак. Сам убирай свое дерьмо. Кажется, ты не понимаешь, с кем разговариваешь. А теперь принимайся за работу. Наверное, папаша тебя в детстве слишком мало порол. Прикуси язык или нарвешься на проблемы. Я еще. Тебя что, никогда как следует не лупили? Ты сам нарываешься, верно? С вроде тебя не хватит духу. Ты можешь меня чему-то научить. За подходящую цену. Научи меня, как сделать мои угрозы эффективнее. Ладно. Учи меня наносить больше урона нежити. Конечно, не проблема. Так, что там у меня по интеру? Да какой-то приказчик, чё? О, дух. Конечно, дух-то, конечно, это у меня. <Слышко> Бля, Думаю, я смогу Начистить тебе рыло Ты? <смех> <смех> вот умора <смех> Давай, подходи Давай. Вот так <смех> <смех> <смех> О <смех> да Так! Ровный удар. на нахебал. Размахни! Так ему! Давай, давай, давай. Ты что такое? Что-то я разошелся с двумя проклина. Голова раскалывается. Отвали от меня. Вот что значит получить собственных пилюль. О, хватит уже умничать. С этого момента будешь делать то, что я скажу, ясно. Ладно, договорились. Успокойся! Сейчас ты вылежешь этот маяк до блеска. Тому, кто получил рану. В последнюю очередь стоит беспокоиться об обидах. Давай, пусть пыль стоит столбом. Надо было оставаться в кровати. Ты замещаешь Джека, ступай на берег. А если я не хочу? Я твое мнение и не спрашивал. Бегом на берег. Ладно-ладно, зато твою рожу больше видеть не буду. Я не на сто... Я еще... А? Что, серьезно? Да... карта с сокровищами не буду Машины эти продаются ну это же хорошо телепортатор так где-то телепортация рядом должна быть да да я был прав использовать отлично раньше было тяжеловато в играх конечно такого делать о тоже легкая это зашибись мышка ну что, что ты так ты такой имеешь а? Ну, а вот что тогда. Ты с одной ахмычкой хорошо там. Какое-то заклинание, типа у Я нашел твой дневник. Что? Тебе никто не разрешал шнырять по башне? Я все скажу Таннеру. Таннер свое уже получил. Так что попридержи язык. Считаешь себя умным, да? Ты обокрал Смотрителя Маяка. <смех> Думаешь, в моем дневнике все правда? Если у тебя нет того, что я якобы украл, ты ничего не докажешь. Что там в, ш... что там в шестом правиле? Наверное, надо прочитать книжку, наверное, да? Так, что у нас там? Что там? Этот замок слишком сложен для меня. Я mm знаю. -hmm. Yeah, yeah. О нет, они меня нашли. Что? О, значит ты не за мной? Эм, нет. Ладно, все в порядке. Я просто подумал. О чем ты задумался? Да, ни о чем. А что? Давай, говори. Слушай, мне не нужны проблемы. Я десертир. Мне показалось, что это хорошая идея. Но ну, теперь я просто боюсь. Боишься? Чего? Людей коменданта Себастьяна. Они расстреливают дезертиров. А еще здесь водятся тени. Как глубоко проникли тени на суше. Неподалеку есть пещера. Они вышли из нее и опустошили половину острова. Если не закроем ее, то непременно умрем. Наверное, он прав. Что? Почему ты дезертировал? Ребята в Пуэрту-Сакарико начали нервничать. С тех пор, как появились тени, приказы становятся все более безрассудными и гибельными. В итоге пришлось стрелять по своим, чтобы они остались на посту. Я больше не мог там оставаться. В джунглях один ты наверняка долго не протянешь. Я справлюсь. Мне ничего не нужно. Спасибо. Разве что моя сумка. Я направляюсь в Пуэрто Сакарико. Куда мне идти? Иди на запад, мимо сторожевой башни. Не сворачивай. Увидишь ограду, значит почти дошел. Спасибо. Что в твоей сумке? Все жизненно необходимое. Когда тени напали, я растерялся. Бросился на утек и забыл сумку. Она должна быть там, в сторожевой башне, выше по тропе. Во сколько ты оценишь свою сумку? То есть ты ее принесешь? Ладно. Тогда я дам тебе сто золотых. Я принесу тебе сумку. Правда? О, было бы здорово. Будь осторожен. Думаю, там еще остались стены. А сейчас я разобью пару часов. Чер... Дяди теней. теперь проработает вообще это капец какой-то Увалили. вставай бокс что я не сохраню хорошо по сохранение на этих играх есть просто удобно Одеждой вы будете защищены получше. Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю. Труб Дифуэго, бывшего губернатора Токаригуа. Да, да, Он был его. убит. Из него все еще торчит острое лезвие меча инквизиции. Что за странь творится на этом острове? Тени повсюду сеют разрушения и гибель. Странно, что эта башня устоит. Так, как-то неплохо. Потом сгоняем к этому то А, еще второй же этаж. Да. Чели порт все равно это Так, а может здесь где-то есть? Надо бы это все прикупить, у меня. Ссылки очень быстро кончаются. Вообще игрупина тоже полная. Тебе что-нибудь известно о трупе в старой сторожевой башне? О трупе? Да здесь они повсюду. Жердяй, в богатой одежде. Знакомо? Как губернатор Ди я не удивлен. Всякий, кто работает с комендантом Себастьян, рано или поздно умирает. Что ты имеешь в виду? Послушай, я ничего не знаю и знать не хочу. Я нашел твою сумку. О, мои пожитки снова при мне. А что с моим золотом? А, да. Погоди, где-то тут. Да, вот держу оборону это гули девчонки вот это пипец какие-нибудь мощные крысы так полно золото. Как раньше, может, было, было бы написано хотя бы что-то. Он просто купить, я не где будет лежать потому что это все пригодится так понимаю потому что Та! тупая мышка я тебе вам скажу вообще мне вон его проклик этот дебильный не надо его отключить так ладно по журналу по гориллу Взяли к et que moi les arrête. хрен тут палец бля ты что борзел дай мне читать пасовик вот так Это все на что да, навыки вот. боевые навыки есть лучше прокачивать быстренько на клетки. Майки это как прогресс. Да блин, что такие монстры в последнее время такие мощные в этой игре. Так, ладно, сохранимся, и придется все равно с этим махаться, я понимаю. Их и все жили. Сразу будем гонщи, да? Ой, еще посрочка, конечно, честно скажу. Серьезно, я забыл, что уже там. Явно не здесь. Так, а где именно, я не помню, это сказать? Это там.. Ну, Но... не то. Так, какие же что-то вот муфтики ну, такое интересное? Стой! Кто тебя послал? Что? А, пустое. Вижу, что ты не из людей коменданта Себастьяна. А если бы я был подчиненным Себастьяна? Это было бы вредно для твоего здоровья. Я предатель, дезертир. И не в моих интересах, чтобы комендант узнал, где я. Почему ты дезертировал? Потому что долг хорошего солдата — осмыслить приказ. Он прав. Смертные приговоры невинным жителям не в интересах Инквизиции. Мой долг — защищать народ. А не исполнять безумные приказы Себастьяну. Смертный приговор? Кому? Какому-то бедолаге. Кажется, его зовут Хорас. Вроде как он что-то украл из дома губернатора, но это вроде бы не тянет на смертную казнь. Почему ты еще здесь? Комендант не единственная опасность острова. Тени из пещеры куда опаснее. Кто-то должен дать им бой. Расскажи мне о пещере Черепи. Она выросла из земли, словно гнилой гриб. Мы смогли пройти до середины, но потеряли много солдат. Самой страшной вещью был тот портал. Он свел коменданта с ума. Похоже, та еще суматоха была. Во сколько ты оценишь еще один клинок в бою против теней? Прикрешь золото, если прикроешь меня. Но предупреждаю, это не игрушки. Я тебе помогу. Зададим им жару. А ты храбрец. Держи оружие на готове и следуй за мной. Идем дальше. Я из твоей шкуры мог... Это будет такой себе не надо. Дойти. Да, до доспехов конечно мощных нет тут, тут же все зависит от доспехов почти пришли держись обо мне не беспокойся давай не теряй время Дальше. Получено. Приятно чувствовать в руке холодную сталь. Так легче охотиться. Твои тени больше никому не угрожают. Это было опасно. Вот, ты заслужил. Значит, теперь ты покинешь остров? Нет, я останусь прикрывать тыл. Ну тогда удачи. Просто везет. конечно, это все. Одна сторона вторая. Это бесполезно без верного ключа. Никогда такие вот тайнички не находят, честно скажу. Тайнички сюда вот такого прям чувствую что жопачка у меня загадится когда-нибудь такой игру чертила а чтоб тебя сохранялся когда вот с этим побежал ну, ладненько. Но мы идем или нет почти при а? да ладненько бывает жизнь не либо нет печенье А быть осторожнее, просто а быть осторожным. осторожным. Балын, шевелись, делаю, надо вообще. идти. Идем дальше. С ручкой. Пойдем. А мы идем или нет? Да, да, -да идем, идем, идем, давай. Че? Твои тени больше никому не угрожают. Это было опасно. Так, на этом мы уже слышали. Так что так, храним все эту мечку пойдем. Потому что как, как, как она могла выскочить из-за Отсюда я нахожу что-то такое. Что ж, это так долго, а? Ч ⁇ бы мост меня выдержал нет такой уж ты тяжелый скажи я толстый забудь Не сейчас. здесь вообще никогда не было. Не знаю. Что-нибудь интересное здесь такое? В конце 50-летней войны воина все чаще одолевала 3 сучка. Она распространялась как проклятие и лишила их способности бить в цель, а с ней и шансы на победу. Всего лишь сварив особое зелье, они восстановили свои силы и решимость. Последние капли были сохранены в цитадели Колодора. Ясно. Ну, вот и так. Как все сработало? Он спасает. О, оставляю. Хм. Повезло, что у меня кирочка была хоть что-то нефлита собрали. Тихо. Yeah. Отлично. а себе другой вор, там моему пещерка такое предположение И или паскалка Ладно, на этом мы заканчиваем. Все, все встретились в серии. Всем пока.